Пока состояние не меняется, вы все так же тревожно будете относиться к будущему. То есть, если я вижу, что мне хреново, поверьте, уникальных случаев не бывает. Боясь, что невроз не пройдет, вы таким образом продлеваете свои мучения. Как избавиться от страха, что невроз никогда не пройдет? На связи Женеров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы разберем с вами несколько важных тем. Что такое вообще невроз? Как появляется страх, что невроз не пройдет? Что делать, чтобы избавиться от страха, что невроз не пройдет? И может ли невроз пройти сам? И что будет, если его не лечить? Досмотрите это видео до конца, чтобы узнать ответы на эти вопросы. А также в конце этого видео я отвечу на ваши комментарии, которые вы ранее оставляли на ютубе по этой теме. Что такое вообще невроз? Вы должны очень четко понять, то, что то, что вы ищете в интернете, все эти определения, которые вы находите, это может быть обманом или введением вас в заблуждение. Потому что вы должны для себя четко понять, что невроз Васи отличается от невроза Пети, и тем более отличается от невроза Маши. Невроз – это ваше текущее состояние и тот набор проблем, который у вас есть. Если мы разберемся, то невроз – это всего лишь 4 направления проблем, которые вы для себя должны идентифицировать. Первое – это ваши панические атаки. Они могут быть, могут и не быть. Второе – это ваши симптомы в теле, которые вас пугают. Различные сердцебиения, головокружения, напряжение в теле. В общем, там около 30 различных симптомов которые возникают при неврозе. Это ваши проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью. И четвертое – это ваша ежедневная тревога. Вот эти все четыре направления в разных комбинациях и есть тот самый невроз, от которого все из вас хотят избавиться. И вы для, для себя в голове должны четко уяснить связь, что невроз равно ВСД, равно тревожное расстройство, Равно четыре направления этих проблем. Как только вы это поймете, для вас все станет гораздо яснее, и вы перестанете как бегать по кругу или как белка мотаться в одном и том же колесе, ища какое-то волшебное решение. Запомните, у вас есть четыре направления проблемы, с которыми нужно работать. Как появляется страх, что невроз не пройдет? Дело в том, что страх как эмоция у вас возникает только в двух направлениях. Причем многие считают, странно, конечно, что страх возникает ни с того, ни с сего, без причины. Но на самом деле вы просто не можете понять, на что страхом среагировали. Представьте, что у вас сейчас возникает какая-нибудь эмоция, радость. Она у вас возникает без причины, А может быть у вас раздражение без причины возникает? или злость возникает без причины. На самом деле вы всегда реагируете на что-то своими эмоциями. Запомните, что у вас не эмоции, у вас эмоциональные реакции, а это значит, что они всегда на что-то, то есть, какая-то ситуация, какая то триггер провоцирует эти эмоции у вас. И получается, что страх возникает тоже в результате того, что вы на что-то реагируете. Ну, кажется, вот я сижу на стуле, а у меня возник страх. Откуда он взялся? Все очень просто. Есть два направления. В моменте в здесь и сейчас» вы начинаете переживать за то, что ждет вас в будущем. Ваше будущее неопределенно, вы не знаете, что там ждет. И получается, что вы уже что-то планируете и начинаете видеть негативный сценарий. И в результате того, что вы этот сценарий видите, возникает страх. Представьте себе, что у вас есть набор уверенности, то есть у вас сто процентов вашей уверенности. Вот представьте себе, что сто процентная уверенность у вас будет, что вы обезьяна. Тогда получается, что вы будете убеждены в этом, вы будете всецело в это верить, и никто в жизни вас не сможет в этом переубедить. Какие бы доводы он ни приводил, если вы уверены на сто процентов, что вы обезьяна, вы будете в это верить. Здесь примерно то же самое. Когда вы думаете о том, что будет с вашим неврозом в будущем, вы начинаете видеть негативный сценарий, что невроз никогда не пройдет. И когда вы этот сценарий видите, получается, что вы берете всю свою накопленную 100% уверенность и вкладываете в этот единственный негативный сценарий. У меня вопрос. Если вы на 100% или на 90% или на 80% – это не принципиально – верите, что у вас невроз никогда не пройдет, будет ли это вызывать у вас тревогу и страх? Конечно, будет. И это совершенно естественно. И вы должны в первую очередь это понимать. Что пока вы видите этот негативный сценарий в будущем, пока вы в него настолько верите, это будет вызывать у вас страх. И самое здесь опасное, то, что когда вы этот страх у вас возникает, он автоматически создает те самые четыре направления проблемы, которые создают ну, и которые являются вашим неврозом. Поэтому, боясь, что невроз не пройдет, вы таким образом продлеваете свои мучения. Поэтому мы должны перейти к вопросу, как сделать так, чтобы избавиться от страха, что невроз не пройдет. Я уже 8 лет работаю с этими проблемами и очень четко работаю с клиентами в направлении их переживаний. Мы должны здесь разделить проблему на две составляющие. Во-первых, страх, что невроз не пройдет, это такое же тревожное событие, как страх, например, полететь на самолете. То есть вы не должны думать, что это что-то сверхъестественное или что у вас какой-то уникальный случай, как многие из вас думают. Поверьте, уникальных случаев не бывает. Я очень часто говорю клиентам, что напишите мне о том, за что вы переживаете, и, скорее всего, вы не сможете меня удивить. Потому что за 8 лет практики люди мне написали абсолютно все возможные варианты того, за что они боятся. И ничего нового я для себя уже не слышу. Потому что у всех одни и те же переживания, которые снова и снова и снова просто повторяются. Поэтому, если вы боитесь, что невроз не пройдет, это точно такое же тревожное событие, как и все остальные ваши переживания. Поэтому к нему нужно относиться таким же образом. Для того, чтобы проработать это направление, нужно сделать следующее. Во-первых, нужно записать правильно событие по АБЦ-схеме. Где А – это событие, Б – восприятие, а С – это тревога. По АБЦ-схеме страх, что невроз не пройдет, будет выглядеть так. А. Подумал, что будет дальше с моим состоянием в будущем. Потому что вы переживаете за то, как будете себя чувствовать в будущем. Ведь в будущем вы все равно можете себя чувствовать. Ну, если вы, конечно, не мертвы к этому времени. Мы всегда ощущаем что-то. Поэтому, если мы думаем о том, как я себя буду чувствовать, мы об этом думаем про будущее. Поэтому негативный сценарий будет в пункте «Б», а вдруг невроз не пройдет, С тревога. А. Подумал, как буду чувствовать себя в будущем. Б. А вдруг невроз не пройдет. С. Тревога. Таким образом вы фиксируете это тревожное событие по АБЦ схеме когнитивно-поведенческой психотерапии. Но не тешься себя иллюзиями. Сама фиксация никогда не уберет ваш страх. Мы всего лишь как бы идентифицируем эту тревожную реакцию, оцифровываем ее, но при этом это не меняет вашего восприятия. Потому что пока вы воспринимаете свой план, как-то чувствуете себя в будущем, как опасность с точки зрения того, что невроз не пройдет, это будет давать вам тревогу и страх. Для того, чтобы это изменить, нам нужно поменять ваше восприятие к этому плану. Для того, чтобы поменять его, вам нужно расписать все возможные варианты, как вы будете себя чувствовать в будущем. Давайте определимся. Вот когда вы думаете о том, что невроз не пройдет, вы подразумеваете под этим набор свой, кон конкретно свой каких-то проблем. Мы с вами сказали о четырех направлениях. И самый плохой вариант – это даже не то, что он не пройдет, а то, что он усугубится. То есть, не будем тешить себя иллюзиями. Со временем в вашей жизни тревожность растет. А это значит, что высока вероятность того, что вы столкнетесь с тем, что уровень вашей тревожности становится выше. А это значит, что у вас добавляются симптомы, добавляются проблемы, учащаются панические атаки, становится чаще тревога и более сильная. Поэтому если мы говорим о вашем самочувствии в будущем, мы должны трезво взгля взглянуть на вещи. И первый вариант, который нас ждет, это полностью все четыре направления одновременно. То есть у вас в будущем панические атаки, сильные симптомы, сильная тревога, проблемы со сном, допустим. Это самый плохой вариант. Но он нам очень нужен, хоть он вас сейчас и очень сильно пугает, это нормально. Потому что вы должны увидеть все остальные варианты. Не только этот, но все остальные. Теперь ваша задача – записать этот вариант на бумаге. Не думайте, что в голове, проговорив это, что-то поменяет. Вы должны письменно это сделать, и вы увидите. Для себя очень интересный факт. Как только вы запишете этот первый вариант, я вам скажу, что сделайте из него второй вариант чуть лучше. И вы поймете, что вы не можете это сделать. Как же так? Вы знаете самый плохой вариант. Неужели вы не можете из него сделать вариант следующий, чуть лучше? И в этом и есть ваша проблема, узость вашего восприятия. Все будет либо плохо, либо хорошо. То есть вы, наверное, хотите сказать, что у меня не будет тревоги и панических атак. Вы хотите перепрыгнуть сразу на позитивный вариант будущего, но так не бывает. Именно ваше черно-белое мышление, что плохой или хороший вариант в будущем, это и есть ваше невротическое восприятие. Для того, чтобы его исправить, нам нужно научиться видеть промежуточные варианты. Не хорошее и плохое, а что-то среднее. Поэтому следующий вариант, когда первый был, напоминаю вам, панические атаки, сильная тревога, сильные симптомы и бессонница, то мы можем написать, что будут периодические панические атаки, сильная тревога, сильные симптомы, и все, больше мы не пишем, потому что мы бессонницу убрали из этого списка. И мы таким образом создали второй вариант вашего самочувствия в будущем. Таким образом мы берем второй вариант и улучшаем его дальше. Например, мы можем убрать панические атаки из уравнения, и у нас третий вариант будет... Будет сильная тревога и сильные симптомы. Это то состояние, которое вас ждет в будущем. Это плохой вариант, я согласен. Но он лучше, чем первый. И он пугает вас меньше, чем первый. И таким образом, идя дальше, мы дойдем до состояния, что у вас все хорошо, что вы себя комфортно чувствуете в эмоциональном плане. Расписывая все варианты, минимум 10 вариантов должно быть, вы таким образом расширяете свое восприятие, будущего и прорабатывайте таким образом страх что невроз никогда не пройдет но если бы этого было достаточно то я бы сейчас сказал бы вам все. вы считаете что вы избавились потому что мы с вами это все прямо сейчас вместе разобрали но этого к сожалению недостаточно потому что страх что невроз не пройдет это всего лишь одно событие помните а ваш невроз – это количество таких тревожных событий, которые имеют разные направления. Поэтому, когда ко мне обращаются клиенты и говорят, я боюсь, что невроз не пройдет, мы с ними делаем то же самое, что я рассказал вам сейчас. Расписываем варианты возможного состояния в будущем. Но это не останавливает нашу работу. Мы начинаем работать с остальными ситуациями, когда человек боится идти на улицу, когда он с утра просыпается и думает, как я себя буду чувствовать, когда он боится, что у него будет сегодня бессонница, когда он вспоминает первую паническую атаку и боится, что он повторится. Мы разбираем с клиентами все их тревожные ситуации. Для чего? Для того, чтобы снизить их общий уровень тревожности. Потому что когда низкий уровень тревожности, Симптомы становятся меньше, тревожность становится меньше, самочувствие становится лучше. И что происходит? Человек чувствует каждый день, что его состояние улучшается. Как думаете, как это влияет на его представление о будущем? Конечно, это создает у него позитивное представление, что раз мое состояние улучшается, в будущем будет вообще отлично. А если вы разобрали ситуацию с неврозом, что он не пройдет, расписали по вариантам, но при этом не работаете с остальными тревожными событиями, то произойдет следующее. У вас симптомы и тревога как были, так и остались. И получается, что вы думаете, ну, у меня много вариантов в будущем, но при этом в голове-то вы понимаете, что сегодня был плохой, и никаких изменений в этом варианте не происходит. И получается, что откуда у вас будет более спокойное отношение к будущему, если в настоящем ваше состояние не меняется? Пока состояние не меняется, вы все так же тревожно будете относиться к будущему, потому что вы адекватно рассматриваете эти вещи. То есть, если я вижу, что мне хреново, то я переживаю, что будет так же хреново в будущем. Если мне хреново и становится еще хуже, я переживаю, что в будущем еще будет хуже. Если мне хреново и с каждым днем становится легче, я буду думать, что в будущем будет еще легче. И это совершенно нормально. Поэтому не тешьте себя надеждами, что один-единственный разбор поможет изменить вашу ситуацию. Именно комплексный подход, когда мы разбираем множество тревожных событий, снижаем общий уровень тревожности, приводит к тому, что вы избавляетесь от всех этих проблем, в том числе от страха, что невроз не пройдет. За счет разбора ситуации и за счет общего снижения тревожности. Самочувствие улучшается, страх, что невроз не пройдет, уменьшается. Поэтому со своими клиентами я разбираю такую ситуацию, что невроз не пройдет только один раз. Когда они снова говорят, я переживаю за это, я говорю, все, это мы уже не разбираем. Мы разбираем все остальные тревоги, чтобы снизить общий уровень тревожности, улучшить состояние. И таким образом вы меньше будете переживать за свое будущее. Следующий вопрос. Может ли невроз пройти сам и что будет, если его не лечить? Друзья, я не хочу вам говорить о каких-то вещах, в которых сам не верю. Я давно уже работаю в этом направлении и понимаю, что есть разные случаи. Если у вас только начался невроз, вы чувствуете только первые признаки, то они могут пройти, то есть у вас может пройти само обострение невроза. Но со временем ваше мышление невротическое приводит к повышению тревожности и усугублению вашего эмоционального состояния. И получается, что с годами вы как бы подготавливаетесь к тому, что у вас снова возникнет обострение невроза. И, к сожалению, само это не проходит, потому что проблемой невроза являетесь вы. Ваше мышление, ваше мировосприятие – это и есть ваш невроз. По сути, вы как бы сами себе его создаете. Все ваши тревоги, которые есть на сегодняшний день, они не являются теми, кто напрыгивает на вас. Они создаются вами за счет вашего мировосприятия. Вы сами берете и делаете из мухи вот этого слона, можно так сказать. И получается, что вы продолжаете это делать, и самое печальное, что вы становитесь в этом профессионалами. Я видел такие тревожные ситуации, которые вам просто и не снились. Человек находит переживания в совершенно безобидных нормальных вещах. Банально у него может зачесаться рука, и человек тут же может войти в серьезное состояние паники за свое здоровье. И это тоже не происходит в одночасье. К этому люди идут годами, приходя к такому состоянию. И вот тут мы, тут мы можем сказать четко, что если с неврозом не работать, сам он не пройдет. И в то же время мы должны ответить на вопрос, что будет с человеком, если его не лечить. Здесь я не готов вас шокировать, вы можете расслабиться. С вашей жизнью ничего не случится, с вашим здоровьем ничего не случится, с психикой ничего не случится. Вы будете жить примерно той же жизнью, как и живете. Только в крайних случаях это приводит к очень серьезным изменениям в образе жизни, где человек не может стать в кровати, не может работать, не может выходить на улицу. Но в основном это совершенно никак не влияет на вашу жизнь. Просто добавляет вам определенный дискомфорт. Вам тяжелее радоваться жизни, вам тяжелее справляться с работой, вы не так эффективны, не так можете сосредотачиваться, вас все время отвлекают тревожные мысли, вы, соответственно, все время чувствуете определенные симптомы и сопутствующие проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью. Это создает определенный уровень дискомфорта в вашей жизни, но не более того. Поэтому расслабьтесь, никаких летальных, тотальных последствий у невроза Нету. Но это просто добавляет вам очень сильного дискомфорта. Давайте теперь я отвечу на комментарии, которые вы оставляли ранее на ютубе по этой теме. Итак, какой процент людей преодолевает невроз и живет потом нормально? Есть ли такая статистика? К сожалению, такой статистики нет. Но я могу сказать о том, как работают мои клиенты. Но с условием, конечно, что они работают. Потому что, как ни странно, бывают те, кто обращается работать на курс, но при этом ничего не делают. Так вот, моя результативность, она такая, что в 90% случаев, когда человек работает над собой по моей технологии, он получает реальные результаты, соизмеримые с тем, сколько ситуаций он разобрал. То есть, казалось бы, тут нет каких-то таких предметных моментов, что у человека должно быть образование, уровень, какое-то понимание этих вопросов. Нет. Здесь всего лишь зависит от того, сколько ситуаций человек разобрал. Чем больше событий тревожных он разобрал, тем ниже его уровень тревожности, тем лучше его навыки в изменении восприятия, тем лучше его состояние. Но при этом, если мы говорим о в общем людях, которые страдают неврозом, то здесь, к сожалению, очень малая часть людей от него реально избавляется. Только потому, что находятся люди, когда они понимают, что те действия, которые они постоянно пытаются совершать, не дают результата. Я сейчас вам объясню. Предположим, вы пытаетесь холодной водой обливаться. И вначале это помогает, потом помогает все меньше, потом не помогает вообще. Но вы все равно продолжаете обливаться холодной водой. И вот таких людей очень много, которые берут какую-то технологию, например, дыхательную технику, и снова также применять, пока она не будет переставать работать. И вы, получается, переходите как бы от метода к методу, но при этом ничего существенного в жизни не меняется. А есть другие люди, которые понимают, что то, что они делают, это не работает. То есть если они обливались холодной водой и видят, что результат не получается или уменьшается, они тут же бросают это и ищут новый способ, применяют его и все время пытаются находить новый. А в основном люди пытаются ходить вокруг старых методов. То есть вот, например, это видео «Давайте будем честны». Вы смотрите такие видео, чтобы как раз избавиться от невроза. Разве это не глупо звучит? На самом деле ни одно видео не избавит вас от невроза. В нем вы можете узнать о том, как избавляться от невроза. Но избавит вас от невроза ваши дальнейшие действия после этого видео. Поэтому здесь мы разделяем людей на тех, кто делает и тех, кто не делает. Те, кто делает новые действия, пытаются и пробуют новые совершенно направления. Это не значит, что если вы обливались в 7 утра, теперь вы будете обливаться в час дня. Это никак не повлияет. Это не знаешь, что если вы делали дыхательную технику, то вы теперь считаете не до 30, а до 40 или 50. Это никак не повлияет. Вам нужно находить кардинально новые способы, которые дают результат. Обращаться к специалистам, которые знают, как решать эти проблемы. И многие из вас, кто делает это, получают результат и просто из вашей вот этой когорты тревожников, невротиков улетают в свою нормальную человеческую жизнь. Ну что так? Что же поделать, если вы столкнулись с такими проблемами? Следующий вопрос. То есть, пока я не научусь видеть множество вариантов ситуаций, я не смогу убрать страх, а если у меня страх возвращения тревоги и симптоматики? Мало того, что вам нужно научиться видеть множество вариантов в будущем, чтобы убрать страх, вам нужно еще и понимать совокупные причины того, что в жизни когда-то уже произошло. Вы должны очень просто взглянуть на свою проблему. Страх возникает здесь и сейчас, в режиме реального времени. Но реагируете вы на будущее и на прошлое. Если вы хотите жить спокойной жизнью, вы должны совершенно спокойно воспринимать свои планы на будущее и спокойно воспринимать все то, что произошло в вашей жизни когда-то. И вот когда вы умеете менять свое восприятие, потому что оно у вас изначально невротическое, вот здесь вы тогда уже обезопасили себя от обострения или попадания в невроз снова. Потому что как только вы сталкиваетесь с тревожной ситуацией, меняете к ней свое восприятие, и каждая получается тревожная ситуация позволяет дополнительно снизить ваш общий уровень тревожности. А вот если у вас страх возвращения тревоги и симптоматики, это как раз связано с тем, что вы не понимаете, почему она у вас тогда произошла. То есть у многих из вас есть страх повторения сильного приступа тревоги, повторения панической атаки, повторения какого-то нервного срыва. И как только вы вспоминаете про это, вы боитесь, что это повторится, потому что вы не понимаете, почему тогда так произошло. Но как только это понимание появится, вы перестанете за это бояться. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Спасибо, что вы со мной. Пишите свои вопросы в комментариях. Я постараюсь на них ответить в своих следующих видео. Всем пока.